Итак, здравия вам, дорогие друзья. Мы проводим тесты еще. Да? Вот Я в прошлом видео про диагностику говорил. Тестирование какое? Ну, во-первых, если у вас не собирается где-то складочка, вот такая, вот прям раз не можете взять, то соответственно складка копера называется она. Значит, там проблема зона. Скорее всего, скомпрессированные позвонки. Если мы давим вот так вот на середину, L5s1 вот между ними вставили. Мягкое место гипотенера и мягко продавили вниз, вертикально вниз. Не больно, спрашиваем, там в глубине, не в месте давления, а в глубине? Значит, видимо, нету груза. И смотрим, насколько больно. Далее, L4, L5 промежуток. Не больно? Mm -hmm. Далее, L5, ой, L3, L4. Ну, основные, это в основном, три нижних диска. Надо проверить вот это вот это и вот это диски потому что тут видите чаще всего выходит грыжа если он принес вам мрт у него грыжа где-то вот здесь да вот например десятый позвонок тогда также продавливаете здесь и проверяете ну или там на шее, он говорит обычно нижние позвонки шейные тоже так можно проверить есть там грыжа или нет далее смотрим если ногу он поднимает поднимем прямую ногу вот так вот держи держи на весу то вот при грыже он бы так и не смог держать. Вот так вот прижимаем, вот это место, нету грыжи, да? Крестцово-подвздошный сустав также прижимаем, там, может быть, и крыльит. нету, да? Нету боли То есть при боли он, он бы не смог это держать, да? И если бы я сюда надавил, там было бы прям, ой-ой-ой, больно-больно, <coughs> закричали люди, да? А вот такому человеку, которому не больно, мы доброжелательно говорим, я вас поздравляю, у вас грыжи нету. Ну, максимум то, что может быть протрузия миллиметра 3-4, да. Если хотите, сделайте МРТ поясницу, да, чтобы удостовериться. Ну вот по моим тестам, да, мы как бы диагностировать не имеем права говорить, что ой, у вас грыжа конкретно, да. Мы предполагаем. И с нашим предположением отправляем уже на МРТ. Там будут как бы доказательства. То же самое, когда человек лежит на животе. Ой, на спине, животом вверх. Переворачивайся. Переворачивайся. При поясничном грыже человек держит прямую ногу, прямую держи, держи прямую, mm -hmm. и вот так, и это тоже прямую, и вот так отводи, вот, вот так, то есть на весу, я давлю вниз, mm -hmm. ну во-первых, было бы больно, во-вторых, при грыже нога на просто не хватает, mm -hmm. нога бы выше вот этого состояния не поднялась, была бы боль отразилась бы в пояснице, да, а вот в том тесте, когда мы вот так вот поднимали, mm -hmm. обе ноги поставь, ближе к ягодицам, вот, поднимали таз, поднимали таз высоко, вровень с да? то он тоже так бы не смог стоять, сразу была бы здесь боль. Если поздравляю, тебя нет. Mm -hmm. Ложись, ноги упомляй. Mm -hmm. И тоже тест вот эти на фасечные суставы. Значит, сделали экстренцию назад и латеральную немножко, да, и вот продавили вот сюда, как бы мы сжимаем эти суставы боковые, да, не больно, да. Mm -hmm сюда не больно теперь зуб который второго позвонка адреса входит прямо туда вот в тело даем да, да можно с вибрацией не больно да то есть шею ну мы просто ему уже растягивали растягивали несколько дней шею так что у нас все, все прекрасно вот, вот всего лишь несколько тестов таких делаем да проверяем если сюда еще нефтом полить да ну зажат то опять вот эти точки я вам показывал в прошлый раз не больно, не больно. И идут вот до большого пальца вот здесь. Не больно. Значит, нерв не зажат. Тоже можете человека поздравить. С вами был Олег Лавгудин. Я вас поздравляю, что вы нас смотрите. Но лучше вам быть здесь и все отрабатывать на живой натуре. До новых встреч, друзья.